Правила наши очень простые. То есть вот, допустим, мы все знаем а, про различные там лженауки, там многих лжеученых мы там высмеиваем, там как над ними а, подшучиваем, да, зло иногда не очень зло. А теперь давайте представим, что на самом деле все, что они говорят, это правда. Все вот эти вот замечательные товарищи на самом деле говорят все, как есть, оно на самом деле. Тогда перед нами встает закономерный вопрос, потому что... Мало того, что эти различные теории друг другу противоречат официальной науке обычной, так они еще очень часто противоречат друг другу. Но, как мы уже выяснили, что аксиоматично они все верны. То есть, значит, проблема не в самих этих теориях, а просто в нашем понимании того, что мы не понимаем, как именно нужно их совместить, чтобы они работали. И вот, собственно, нам нужны будут добровольцы, которые помогут нам их совместить. Мы такой подготовили, ну мы не садисты, мы не будем заставлять а, совмещать вообще все существующие лженауки, которые есть. А, мы выбрали шесть а, таких в российских достаточно известных товарищей. Вот Михаил Задорнов, а, всем известный. Я вот вкратце написал некоторые пункты, вот, которые он обычно употребляет там в своих выступлениях, что история славян насчитывает более 5000 лет что русский — это самый древний язык на Земле. Я думаю, что ну, те, кто смотрели его выступление, знают, о чем он говорит. Что на основе русского языка можно объяснить исконный смысл всех слов, всех языков вообще. Если кто не в курсе, как это делается, там есть слово «самурай». То есть оно разбивается на части, получается «с амура я». вот, это получается, что самурай — это как бы такой русский богатырь, который пришел куда-то там из России в Японию. Ну, корень «ра», у него тут... В основном во всех словах он ищет, где есть а, «ра» и объясняет, что вот значит, в этом слове есть что-то божественное. Ну и человечество зародилось на севере, оно не выходило из Африки, потому что, как известно, на севере мозг гуще, поэтому люди умнее. А в Африке они зародиться не могли. Второй товарищ — это Виктор Катющик. Это такой известный альтернативный физик и художник по совместительству. Значит, кто не видел его ролики, у него основные идеи в том, что Эйнштейна не прав, а еще не прав Хокинг и все современные физики. Вообще все. Всемирного тяготения не существует. Существует всемирное отталкивание. То есть, когда яблоко падает на Землю, это не значит, что гравитация Земли притягивает яблоко. Это значит, что далекие космические объекты, там звезды, солнце, они отталкивают от себя яблоко, и оно падает на Землю. Фотон не может быть одновременно частицей и волной, потому что это противоречит логике. Да, ну и как вишенка на торте, что Иисус ⁇ это сын инопланетянина и человеческой женщины. Аллилуйя, да. Юрий Рыбников, в отличие от Виктора Катючика, это еще более интересный персонаж. Если у Катючика неправы только физики, у Рыбникова неправы математики, и физики вообще все всегда, начиная с Ньютона и Галилея, что неверна таблица Менделеева, вообще вся. Неверна таблица умножения, потому что 2 умножить на 2, это будет, по его мнению, 8, а не 4. 2 умножить на 3 да, будет 8, а не 6, по его мнению. Он просто, как бы сказать, умножение в нашем понимании для него не существует. Для него он считает, что это возведение в степень. Есть как бы сложение, есть возведение в степень, которое он называет умножением, а умножения нет. Это обман, который позволяет корпорациям обманывать и неправильно считать нам зарплаты. Самое интересное, что скорость света равна нулю. Как он это объясняет? Что вот где-то включается фонарик, вы же сразу видите, что свет загорелся. Вы же не видите, как он у нас доходит. И атомов электронов не существует. Существует электроатом, который он называет вот, да. И про него знали древние русы. Между прочим, этот человек, кандидат технических наук, он одно время даже преподавал в МИРА. Это, ну, это известный человек, это Анатолий Фоменко. Ну, наверняка про него все знают. Я вкратце скажу, что ну, текущая историческая хронология не верна, что мы не знаем историю раньше X века нашей эры. Естественно, государство античности поэтому не существовало. Ну, Радиоуглеродный метод датирования не верен, как и все остальные в принятые в археологии методы датирования. Вот. И в средние века существовала огромная империя с центром в России, которая называлась Великая Тартария. Петр Горяев, не настолько известен как Фоменко, но тоже очень <смех> да, -э, интересный человек. Тоже настоящий ученый, был когда-то, у него степень есть. А, вот, он считает, что ДНК а, — это акустическая волна. Акустическая волна. То есть он автор а, такой теории, которая называется «волновой геном». А, собственно, ДНК способна воспринимать информацию, включая эмоции из голосовой речи. То есть вот есть как эффект памяти, ну как, есть кавычках да есть эффект памяти воды когда говорится что вот если в воде говорит что-то хорошее она по хорошему структури структурируется вот Горяев говорит что вот если так человеку говорит что-то хорошее у него ДНК улучшается неизвестно что он под этим понимает но вот улучшается да, ДНК может передавать информацию волновым путем то есть если вы заболели рядом с вами там ставится ваша фотография здорового Да, через какой-то специальный прибор вам транслируется здоровая ДНК, и вы как бы выздоравливаете. Вот. Да, кстати, Благодаря его теории работает телегония, тоже волновой эффект ДНК. А, ну и последний пункт, это я забыл, это от Фоменко осталось. Андрей Скляров, последний наш участник. Он, к сожалению, недавно нас покинул, да, он умер. Но, тем не менее, нужно его вспомнить. Он, если вот Фоменко говорит, что наша история начинается только с X века, то Склярова говорит, что история человечества 69 миллионов лет, не меньше. Что пирамиды строили допотопные развитые цивилизации с помощью там, дисковых пил. Люди жили вместе с динозаврами. И этому доказательство камни Ики, которые как бы изображают людей там, верхом на динозаврах или там, гладящих динозавров, что-то такое. А Великий потоп — ну, был 12 тысяч лет назад из-за падения метеорита. А метеорит, кстати, был радиусом, ну, диаметром был 50 километров, по его мнению. Я насколько понимаю, что если бы такой метеорит на самом деле упал, исчезло бы вообще все живое, кроме, может быть, одноклеточных организмов. Вот, собственно, библейский ковчег Завета хранится в Эфиопии. У них тоже есть фильм, где они вокруг своей компании, вокруг какой-то эфиопской церкви э, скачут и говорят, что вот, вот нас туда не пускают, а там ковчег Завета лежит. Вот, ну и Последнее, да, что нефть образуется не из органики каменившей, а этой, она образуется естественным, естественным путем из недр земли. Поэтому это неисчерпаемый ресурс. Это тоже как бы, может на что-то пулять такая идея. Так вот, да, мы не будем заставлять вас, ну, как бы участников, пытаться объединить все это сразу. Нужно будет вот случайно выбрать, вот у меня здесь бумажки лежат, то есть нужно вот случайно выбрать две и попробовать их объединить. И после, ну, подумать, после обеда у вас будет достаточно времени, у вас будет под рукой Google. Вам нужно будет после обеда здесь прийти сюда, на кафедру, и с нее там буквально там на 1-2 минуты что-то вот рассказать, к чему вы пришли, то есть как они объединены. Так, ну что, раз, давайте, раз. чтобы не тянуть, да, начнем наш интерактив. Первые участники у нас попробуют. Кто у вас там? Хоменко из Кляров. Да. Анатолий Фоменко и Андрей Скляров. У вас… Может, да, давайте повторим. Так, напомню, что нам нужно объединить Анатолий Фоменко, известный альтернативный историк, который утверждает, что история человечества не прослеживается даже X века нашей эры. И Андрей Скляров, который наоборот считает, что человечеству 69 миллионов лет и что пирамиды строили древние высокоразвитые цивилизации. Так, я думаю, что у вас где-то минуты 2-3, вот, чтобы не снуть, Так что давайте вперед. А, добрый вечер. Мы рады рассказать скептической публике о своей прекрасной научной теории. Как известно, космос у нас состоит из разных сложных элементов, которые летают в виде метановых облаков. Например, спутник Юпитера Европа, который стоит из метановых облаков. И наша Земля тоже состояла из такого облака метана, который концентрировалось, концентрировалось. Сверху этот метан немножко застыл и стал земной корой, а внутри находится эти метана, которые превращаются потихоньку в нефть. Соответственно, радио, э, радиоизотопы углерода не накапливаются. Радиоизотопы углерода они не сохраняются. Радиозотопы углерода, они постоянно возобновляются. Потому что вокруг нас радиация, этот углерод все время становится радиоактивным. Поэтому радиоуглеродный метод анализа деревянных останков, он не работает. Соответственно, поэтому мы никак не можем доверять современной хронологии. История человечества насчитывает 65 миллионов лет. Это научно доказанный факт, потому что мы знаем, что, во-первых, на Земле жили динозавры, мы в этом не сомневаемся. Во-вторых, мы знаем, что млекопитающие жили вместе с динозаврами, потому что их кости находят в общих слоях. Человек является млекопитающим. Очевидный вывод, что мы жили вместе с динозаврами. Кроме того, у нас есть множество культурных факторов о том, что люди знали, кто такие змеи, горыныч, драконы существуют в разных культурах. Это все следы того, что люди использовали динозавров. Динозавры использовались в сельском хозяйстве, в строительстве и постоянно шел отбор на более крупных динозавров, что в дальнейшем сыграло с людьми злую шутку. Но в частности позволило людям построить замечательные архитектурные сооружения, как пирамиды Мая или египетские пирамиды с помощью этих больших динозавров, потому что с помощью Своих слабеньких усилий люди это сделать не могут. И так люди жили в мире с динозаврами до 12 тысяч лет, а потом случилось... А потом случился, к сожалению, метеорит, ну или к счастью для динозавров, не знаю. Он у нас упал в Черное море, потом те люди, которые пережили метеорит, начали называть место падения метеоритом Тартар, но об этом расскажут чуть дальше. А, метеорит был большой, 50 километров, упал. Мы его не находим, потому что Черное море глубокое, черное, там никто не живет, нету ни кораллов, ничего, все, все грустно. А, стал подниматься всякая такая пыль, стала ядерная зима, холодно, противно. Но люди же выжили в Эфиопии. Там было хорошо, солнечно, тепло, и там они спрятали Ковчег Завета. А после этого они подумали, что, а, к тому же, Эфиопия у нас святая земля, она православная, и там нет нефти. А что у нас происходило с нефтью, расскажет? Итак, люди посмотрели, что в Эфиопии нет ни леса, ни нефти. Но при этом, как мы помним, из-за метеорита большое количество пыли, меньше солнца, холодно, нужно как-то себя обогревать. Люди начали использовать что? Правильно, люди начали использовать древесину и нефть. Но древесина, это нужно пойти срубить дерево, развести огонь, и тем более она кончается, а нефть может гореть долгие-долгие годы. Поэтому люди стали искать, где есть нефть. В Эфиопии нефти мало, на юг идти, там сложно проблемно. Люди пошли на север, где тем более есть вода. Таким образом они для отопления пошли через Ближний Восток, Кавказ, они добрались до Поволжья, там, где есть нефть, лежащая на поверхности. Значит, люди стали обогревать себя, это значит, они смогли разводить скот. Таким образом, они смогли продавать нефть другим, и таким образом именно в этом регионе начала образовываться не, то, не только государство, а стала образовываться Великая Империя благодаря развитой экономике. Но с учетом того, что везде были разные языки, другие народы не знали, как ее называть, но так как она находилась Рядом с Черным морем, рядом с бездной, куда упал метеорит. А бездна, как мы все давно знаем, называется тартаром. Эту империю стали называть Тартарией. Поэтому, как бы, именно поэтому Россия является экономическим оплотом вот с тех самых времен. Спасибо за внимание. А после лекции можно приобрести наши семинары, брошюры, книжки, подходите. Спасибо. Спасибо. Так. Приглашаю вторых участников к нашей кафедре. Да, так, у вторых участников у нас Задорнов. Опять же, я не знаю, стоит напоминать, наверное, про Задорнов все знают. А вот катющик это вот, вот у нас на экране. Я его оставлю, чтобы Что -то -то -то. люди смотрели, могли ориентироваться. Все? Да. Двадцать три минуты, вперед. Да, хорошо. Добрый вечер, публика. На самом деле две концепции, они очень легко соединяются, они почти не имеют противоречий, поэтому мы подытожили немножко и решили сказать вам основную идею общей концепции вот этих двух персонажей. Да, начну сразу сначала. Задоров прав. Значит так. Почему? Во-первых, начну с самого начала. Откуда произошли люди? Люди, как мы знаем из самой, как скажем, сейчас популярной теории, произошли из Африки. Но никто не договаривает тот факт, что Африка на самом деле — это Россия. И никто об этом не знает. Почему? Но Задоров знал об этом. И не только Задоров, но и Катищук. Значит так, у нас был единый большой материк. А потом у нас случилось как великое оттолкновение — Африка, Африка толкнулась от единого материка а, в связи с тем, что, а, как, бы, как, как мы знаем да, с, он работает, да? как мы знаем, с теорией, а, жизнь была принесена инопланетянами, а жизнь была принесена именно в Африку, которая была частью единого материка. И а, вот в связи с таким значимым событием, как появление жизни на Земле, Африка по теории Катищука, оттолкнулась от единого материка, потому что вот эта энергия она не давала двум кусочкам материка держаться вместе. А если быть еще точнее, с точки зрения русского языка, эти две части они не оттолкнулись, они растолкнулись. А что? <свят> да, что автоматически? наталкивает нас к логичному выводу, что здесь чувствуется божеское такое божественное вмешательство, а, в общем-то, того самого персонажа, который принес эту жизнь на землю. Да, значит, у нас есть теоустическая теория, которая приходит как слово «раз». Значит, вот этот большой материк, и он «раз» столкнулся. Внизу Россия была, она была на юге, как раз Африка, но она стала на север. Как говорит Задорнов, как люди появились на севере. Вот как раз, но что случилось в тот момент, когда материк начал расталкиваться, у нас появился интересный такой случай. Инопланетяне же что? Они оттолкнулись от своих планет, точнее, растолкнулись и появились на нашу. Но, что интересно, люди, мужчины, остались на юге, но женщины остались на севере с инопланетянами. В итоге, говоря, у нас получился симбиоз, и люди — Иисус! Иисус, он деся, женщины и инопланетянина. Вот так и появились русские. То есть русские это у нас дети Иисуса, инопланетяне, женщина, Иисус это Россия. Да. Африке, да. Который, был... да, это первые, это первые люди, которые появились в России или в мире, в мире. А дальше я хочу сказать, почему Катищук прав. Потому что Катищук прав, потому что Задоров прав, а Задоров прав, потому что русские правы. Посмотрите, такой интересный факт. Эйнштейн, Хокинг, они не правы, они потому что, ну, мы уже приняли как факт, или не то, что факт, а, да, факт, то, что русские правы, а раз русские правы, то Хокинг и, а, и все остальные уже не могут быть в априори правы. Значит так. И все теории, которые они выдвигают, они уже в априори являются неправильными. Уже никак. Уважаемые Один... участники, не увлекайтесь. Yeah. <смех> а самое интересное, ладно, самое, значит, конец. Если мы можем сказать то, что почему еще они являются правым. Мы должны даже посмотреть на слово «прав». «Прав» от слова «ра». То есть уже само слово за себя говорит, оно от божественной силы, оно божественной истории. Даже слово «right» происходит от сурского «прав». То есть в априори у нас получается, что Россия и русские правы. И еще, еще. Посмотрите видео, обязательно его, про пространство за временной континуум. Катищука, Катищука да. Оно показано на очень известном и объективном канале Луркмория. Посмотрите. Значит так. И он там рассказывает про пространство временной континуум, используя три карандаша. Точнее, карай-ндаша. Карай-ндаша. И еще вместе с этим он использует... Селедку, да, исконно русское блюдо, которое в случае Катющука используется, чтобы объяснить наглядно, понятно для русских людей, собственно, основы мироздания. Спасибо. Это было очень яркое, спорное выступление. Кто у нас третий? Так, и у вас остались… да. Сейчас будет очень яркое выступление по объединению очень ярких людей. Это Юрий Рыбников, который считает, что таблица умножения не верна. И Петр Горяев, который считает, что ДНК — это акустическая волна. Так, уважаемые докладчики, у вас три минуты. Раз, раз. В средние века… А. Со средних веков… Существует единственное могущественное государство — русская православная империя, обладающая тайными истинными знаниями. Торговцы Запада, а именно поляки, в смутное время внедрились к нам в политическую элиту, применяя знания. Они их переняли и научились использовать для своего обогащения. Истинное знание состоит в том, что все, что нас окружает, есть волна. И ДНК тоже есть волна, ну как исходная составляющая всего, что вокруг нас. ДНК состоит из электроатомов, и именно эти электроатомы определяют свойства ДНК. Ну, как вы знаете, эта теория частично проступает вот в нынешних мейнстримовых течениях. Да? Ну, как бы вот есть отголоски истины в том, чем нас сейчас пичкают. Именно разные электроатомы, составляющие ДНК, могут влиять на состав, на свойства человека, на его здоровье, самочувствие и работоспособность. Ну, вот Возвращаясь к тому, что мы говорили ранее, вы можете подумать, как а, такая продвинутая цивилизация русского православного а, государства могла попасть под влияние а, иностранных а, торговцев. Дело в том, что ДНК поляков, которые внедрились в русское православное государство и искон русских людей, очень похоже. Она содержит общий электроатом, первород. Именно этот атом отвечает за доброжелательность и доверчивость. К сожалению, в этот раз э, эта теория сыграла нам… Да, она нас подвела. Торговцы использовали знания, которые получили из русского православного государства для обогащения своих корпораций путем использования СМИ, телевещания, радиовещания. Они воздействовали на ДНК человека, то есть обычных людей, и меняли их мировоззрение, парадигму знаний. Вот почему мы сейчас используем непонятную математику неправильную. И эти корпорации тем самым получают дешевую, преданную рабочую силу. Но выгодно также этим корпорациям, чтобы сила была долгожительной. И электроволны, спускаемые от фотографий здоровых людей, продолжают жизнь, удлиняют жизнь обычного человека. И поэтому мы видим, что все любят очень делать селфи. Все. Спасибо. Так, ну что, пришло время выбрать победителя. Я, наверное, голосование будет устраивать долго. Давайте попробуем просто аплодисментами, как делают э, все нормальные люди. Да, так, кто считает, что были лучшие первые, которые объединяли Анатолия Фоменко и Склярова? Спасибо. Кто считает, что лучше были вторые участники, которые объединяли Задорнова и... Катющика. Так, ну и, наконец, третье, последнее наше. Так, если я правильно услышал, получается, что нас побеждают первые, да? Да, да, да, да, да, да. Ну что, при... идите сюда. Кто нас выиграл? Подходите, забирайте. Вот, вам достаются в подарок книжка Александра Соколова «Мифы эволюции человека». Ну, сами между собой распределите. Да. Книга Лоуренса Крауса «Вселенная из ничего» и книга Спенсера Уэлса «Генетическая одиссея человечества». Спасибо.